Как стать асом в сетевом бизнесе? Ну, несколько вариантов. Первое. Найти сильного спонсора. То есть, во-первых, быть самой сильной. Сильным человеком голодным к результату и вы должны понимать что что бы то ни случилось с вами вы в любом случае добьетесь этого результата рано или поздно то есть не стоит вопрос преуспеете ли вы стоит вопрос только во времени когда вы преуспеете и тут э, необходимо сделать несколько вариантов первое это Найти сильного спонсора, то есть если вот вы развиваетесь в своей, своей компании и вы понимаете, что вас, вас компания вроде бы устраивает, инструмент сильный и благодаря этому инструменту можно заработать много, но ваш личный спонсор тоже новичок и не может вас ничего научить, значит нужно идти вверх, стучаться вверх до тех пор, пока вы не добьетесь внимания того человека, который уже зарабатывает в вашем бизнесе и сказать что вы готовы выполнять все что необходимо для того чтобы преуспеть курируйте меня наставляйте меня, говорите что мне необходимо делать и давайте мне то что действительно приносит результат то есть вы должны добиваться всего сами и искать того человека, с кем вам будет комфортно работать. Если же вы добьетесь сам вверх, а там дедушка, либо бабушка, которая построила свою сеть благодаря старым методам, и они вам не комфортны, значит, либо вам нужно сжать зубы и выполнять то, что они будут говорить. Возможно, будут говорить многое с того, что будет вам заставлять выходить из зоны комфорта. И это сделает вас той личностью, которая изменит свою жизнь и жизнь окружающих. То есть вы начнете делать результаты. Потому что вы начнете все-таки выходить из зоны комфорта, расширяться свою зону комфорта, расширять свое видение и ваша личность начнет меняться. Второй момент. Если у вас нет в компании того лидера, за кем бы вы могли следовать, то есть.. Те знания, которые дают лидеры свыше, вам не подходят, вы ищете наставника на стороне. То есть платите ему деньги и выбираете того наставника способы, которые вас пози пози позиционируют. Я, например, в прошлом, ну, в прошлом, наверное, нельзя назвать, я интроверт. Да? То есть мне не очень комфортно приставать к людям. То есть, если вокруг меня толпа людей... Я буду скорее молчать, чем первые заведу какой-то разговор. То есть, я, например, дождусь, пока кто-то какую-то тему начнет, и я могу ее продолжить. И если взять сетевой бизнес, то изначально сетевой бизнес не для интровертов. То есть, если вы интроверт, то вам будет близко то, чем я занимаюсь. Елена, непонятно, что там написано. Короче поменяйте раскладку клавиатуры поэтому я такая же а, да ладно да то есть еще буквально лет шесть тому назад я был очень скромным я помню свое первое видео если кому будет интересно не знаю, напишите мне в личное сообщение, я вам вышлю. Да зачем высылать, просто зайдите на мой YouTube канал и прогортайте прям самое-самое начало, когда я начинал свой YouTube канал, мое первое видео вроде бы было а, полтора года я был в сетевом уже. И я с первым своим видео вроде бы поздравлял с Новым годом своих партнеров и вообще там подписчиков в социальных сетях. Это было жутко. А, но в любом случае, я, я был очень скромным, да и сейчас в некоторых случаях я могу там постесняться чего-то, а, я был очень зажатым, а, меня ноги тряслись, когда на сцену выходил, а, хоть я и был твор... я творческая личность, я часто выступал на сцене, я пел там в колледже, в учебных своих заведениях, но в любом случае каждый выход на сцену был для меня там, знаете, два первых страха, которые у человека присутствуют, это страх перед смертью и второе страх перед публичными выступлениями и иногда публичное выступление это страх номер один перед всеми страхами и это то же самое как убейте меня, но я на сцену не выйду поэтому я вот такая личность и если вы такая же личность, вам обычные методы построения этого бизнеса к сожалению не подойдут, потому что либо вы сольетесь очень быстро, либо вы сломаете сами себя и сделаете себя сильнее. Но для этого нужен сильный наставник, который, за которым вы будете идти. прям вот Благодаря ему вы останетесь в этом бизнесе, как когда-то произошло у меня. То есть я уже был готов уйти с этого бизнеса, но из-за того, что я встретил того человека, который я видел потенциал, что я также хочу быть, как он, и я следовал за ним. Поэтому выбор – это... Найти спонсора свыше, который дает те знания, которые сломают вас, сделают другого человека, расширят вашу зону комфорта. Либо найти того наставника, который будет пропагандировать а, те методы и навыки, которые удобны вам. И поэтому, а, что такое АС в сетевом бизнесе? Во-первых, это умение строить сеть. То есть, ну, я думаю, вот три способа, которые вам нужно научиться. Первое, это строить сеть. Второе это удерживать сеть, и третье это приумножать ее. Других методов нету, и поэтому вопрос номер один это вам нужно научиться любыми удобными способами научиться рекрутировать людей. Я перепробовал все методы, которые только возможны. Это список знакомых, холодные контакты, соцопросы, доски объявлений, интернет-маркетинг, консультации, приставание, Да все, все, что возможно. И так как я понимал, что мне обычные методы не подходят, я в любом случае постоянно был в поиске того, что мне будет комфортно. И одно, а, а, то, что на данный момент я могу себя назвать... Экспертом это экспертом в рекрутинге через консультации. Почему для меня это было удобно, стало удобным и я от этого в большинстве случаев получаю удовольствие. Во-первых, есть разные виды консультаций. То есть, когда вы просто пишете в социальных сетях "Привет, там как дела?" У меня к тебе есть предложение, давай выйдем на скайп. Это не та консультация, которая мне нравилась. То есть это такой же пуш-маркетинг. Вот есть два момента. Пуш-маркетинг, когда вы пристаете к людям. И пул-маркетинг, когда люди сами обращаются к вам. То есть это уже магнетическое спонсирование. Это привлекательный маркетинг, которым я обучаю в своих тренингах. Да и вообще обучая свою команду и тому, к чему я вас призываю, если вы хотите с удовольствием строить этот бизнес. То есть, когда вы сами предлагаете выйти на скайп, то есть, давай пообщаемся там по бизнесу, познакомимся ближе, это не то. Мне это некомфортно делать. Но когда к вам обращаются люди за консультацией, за советом, за рекомендациям, это уже совсем другая позиция. То есть вам обращаться как к эксперту и вы получаетесь позиции сверху снизу то есть вы выше над своим собеседником и у вас совсем другая энергетика к вам совсем другое отношение вас совсем по-другому слушают и результат намного эффективнее то есть Этому я буду особенно обучать на интенсиве, который будет э, на этих выходных 17-18. Я буду учить тому, чтобы вы начали создавать пул маркетинг чтобы люди сами к вам обращались и с позиции вы становились асом в рекрутинге людей. То есть вы преодолели первую свою позицию э, в своем бизнесе, чтобы вы никогда не нуждались в кандидатах. А, и после этого вы уже можете говорить по какой-то экспертности, потому что вы уже получите результаты и начнете обучать людей. Да, то есть, исходя из вашей позиции. Ну, все. То есть, ну, это то, что приходит мне перво на ум. Чтобы вы понимали, я не подготавлюсь к этим вопросам, которые вы мне задаете. Мне намного важнее, чтобы вы получали мой опыт, чтобы вот я прочитал вопрос и сразу вам его преподнес. Не то, что знаете, как многие мне вопросы я подготовлюсь там человек найдет какую-то информацию нет я отображаю свой опыт то как я сам действую и отталкиваясь от ваших вопросов я задаю отвечаю вам на них